Включил? А, все, все, да. Здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович. Пишу? Да, пикафон. отлично. А, Вячеслав Вячеславович, как вы оцениваете итоги акции 26 марта? Очень положительно, на пятерочку оцениваю итоги. То есть, ну, мы ожидали, и я думаю, что вы из прошлого нашего разговора вынесли, что мы ожидали да. именно, именно такое. и Наверное, единственный, кто в мире ожидал именно того, что случилось. Ну, на пятерочку, может, мы оцениваем, потому что мы ожидали это в полном объеме, и как так сказать, предсказывали, так и получилось. Может быть, конечно, там были какие-то нюансы, но я особенно, так сказать, их не заметил. Каких-то особо, особо негативных тенденций. А как вы оцениваете реакцию властей, в московских? Почему так много задержанных? Ну как, потому что они изначально не понимали, что будет, что происходит, когда поняли, что люди вышли, они же рассчитывали, что никто не выйдет, они поставили в центре много техники, там предупреждали, что не надо выходить, вышло больше 100 тысяч, а соответственно, значит, приходило больше 300, ну потому что, значит, Остальные пришли и ушли, потому что людям свойственно пугаться, никогда не увидели. Многие, наверное, не пошли. Вы, то есть Вы имеете в виду по России больше тысяч? Нет, в Москве. По Москве? Ну, конечно. Но я двигался по Тверской, лично, так сказать, я пересчитал около 40 тысяч человек, но я, конечно, видел не всех, я был в конкретном месте, да, поэтому, ну, понятно, что толпа была не меньше, чем на которую сгоняли на Крым наш. Мы до этого ходили на этот митинг, на этот концерт, и там мы видели абсолютно такое же количество людей, как здесь. Только там за это деньги платили, сгоняли по школам, по, э, этим, э, по институтам, там, по э, администрациям. А здесь люди пришли по воле, э, по зову сердца, так скажем, по своей собственной воле. Поэтому, конечно, это дорогого стоит акция, Реакция властей была запоздалой, абсолютно идиотской, и продолжается сейчас реакция властей, кого-то задерживают, там он Путин уже выступил, что там не допустим арабскую весну и так далее, чего вот у человека в башке? Понимаете, то есть он таким образом полностью подтвердил мои слова по поводу 5-го, 11 То есть они смеялись, представляете, над тем, что будет революция. А теперь они ни хрена не смеются и сами подтверждают, что она будет. Вот этого пазла как раз не хватало. Единственных двух пазлов не хватало. Одного мистического, но вы знаете, пришла комета. Пазл мистический есть. И другого пазла, это с противной стороны подтверждение того, что они боятся революции, нашей революции. Путин сегодня это подтвердил. Все, больше ничего не нужно. А реакция вообще, их, соответственно, реакция их можно назвать неадекватной, да, вот, на все, это, на все это событие? Она не то, что неадекватная, она предсказуемая абсолютно. То есть сейчас вот Вова будет всех запугивать, всех посадим, всех расстреляем, а... Мы боялись-то другого, вернее не боялись, и просто думали, что Кириенко или кто-то может там ему по ушам проехать и объяснить, что лучше всего катапультировать Медведева и таким образом снизить градус. Но мы же знаем Вову хорошо и давно, и что он недалекий знаем, и что он упертый, и закомплексованный, и рассчитывали, что его комплексы как раз и э, зеленый свет нам включат. То есть сейчас он говорит, не, нифига, никакого Медведева мы никуда отстранять не будем. Будем вас всех сажать, расстреливать там и так далее. Нам больше ничего не нужно. То есть нам нужно, чтобы даже самая там старая и глупая тетя Паня... Понимала, что Вова это все, не Ни Медведев, никто, то есть глава коррупции, глава того зла, который идет по всей России, это Вова, он замковый камень этой арки беспредела. Вот и все, нам больше ничего не нужно. Вячеслав, секундочку. Да? Прошу прощения, неожиданный интернет почему-то у меня выключился. Да ничего страшного. Так, а, сейчас, секундочку. А, Вячеслав, значит, такой вопрос. А, вы, а, ну я имею в виду вообще новая позиция, в том числе вы на своем канале очень многое а, сделали для а, узнаваемости этой акции, которая должна была быть 26 числа. В то же время Алексей Навальный со своими штабами ездил по России, тоже призывал и активировал за акцию. А, ну, осуществлял 12 между новой оппозицией и штабом Алексея Навального. Не, не понял, не слышу. Звук очень тихий. Что? Так. Еще раз. Вы в своих видео, вы в своем видеоканале на ютубе, представители новой оппозиции, насколько я знаю, в регионах тоже многое. Готовили вот эту акцию 26 числа, пропагандировали ее. И в то же время Алексей Навальный ездил по стране, открывал избирательные штабы, на которых тоже фактически вел подготовку этой акции осуществлялась ли координация между новой оппозицией и э, штабом Алексея Навального перед э, 26 марта? А, вот прелесть информационного мира в том, что координация осуществляется непосредственно через открытые источники. То есть, не, я вот Навальному не звонил и даже в эти дни с ним не общался. Но я знал, где он, он знал, как, что делаем мы, мы знали, что делают они, и, в общем-то, я думаю, что координация сейчас, любая координация осуществляется в интернете при помощи различных социальных сетей, Ютуба и там всяких перископов, и, в общем-то, очень, очень хорошо все это получается. Информационный мир, никуда не денешься. А, значит, вот следующий вопрос. Если среди представителей новой оппозиции задержаны на этих на московских событиях, в частности, да, у нас несколько человек было задержано, но, так скажем, это те, которые, ну как, один летчик, я не буду его называть, а то меня будут критиковать здесь в России. Он говорил, если вы не потеряете строй то с вами ничего не случится, да? Известный, так скажем, летчик, да? Может быть, один из самых известных в мире военных летчиков. Так вот, он... у нас те, кто строй потерял, да, их задержали. Кто был с нами в строю, ни одного не задержали. Я насколько, насколько слышал, были даже отбиты несколько активистов в да, на Кто-кто? Я слышал, что некоторых активистов, э вроде как Марка Гальперина, отбили у полиции на пушной стыке. Ну, полиция несколько раз посягала на нас всех, не только на Гальперина. Но как-то... Некоторые но... неизвестные люди, так их назовем, не допустили этого. Так, а, следующий вопрос. Вот... Э когда теперь нам следует ожидать новых акций протеста? И будут ли они более, скажем, массовые? Или вообще на что можно рассчитывать? Ну, мы призываем всех недовольных, довольных и так далее выйти 1 мая, поскольку это праздник солидарности трудящихся всего мира, а путинский режим очень сильно давит трудящихся, если вы помните, даже заявили, что причем это, что Россия уникальное государство, где работающий человек является бедным. Там голодец, или кто это там сказал, в общем, из путинской когорты. Я думаю, что 1 мая необходимо, чтобы и дальнобойщики, и трактористы, и там комбайнеры все вышли, выехали на всем, чем только можно. И, в общем, поддержали этот праздник, 1 мая. Я понял. Ваш прогноз, будет ли вот, протестная активность нарастать в ближайшие несколько месяцев? Ну, естественно, будет. И 5-11. Мой прогноз от 5-11 будет революция. И, в общем-то, это не прогноз, это совершенно очевидно. Уже всем, даже Путина. Иначе бы он не пугал там, всем этим, там козю базю не показывал. Он уже все понял. Вот сейчас проходит акция дальнобойщиков. Что бы вы хотели передать представителям профсоюзов дальнобойщиков, которые бастуют сейчас, в том числе уже с политическими требованиями против отставки за отставку правительства и некоторые выражают доверие Путину? Ну я уже и до этого говорил, что нужно объединяться и акцию они вполне могли начать 26 числа. Вот если бы 26 числа все люди, дальнобойщики работники сельского хозяйства, там, я не знаю, интеллигенция и все остальные были объединены, то не надо было бы ждать 5 11 поверьте. То есть уже были условия для того, чтобы все сделать 26-го. Уже были условия. Единственное только, может быть, для чего 26-е нужно было, чтобы после все поняли, что все зависит от Вова. Даже самый последний, Нодовец, который кричал, спасите Путина, да, там все козлы, спасите, спасите Путин, он один молодец. Теперь он понимает, что и Путин там с таким образом за Медведева, наверное, не потому, что он молодец, а, наверное, потому, что он точно такой же. И даже вот этот самый последний нодовец уже с нами, да. Пока, может быть, он еще об этом не знает. Я понял. Большое спасибо за комментарии. Я сегодня расшифрую. Вам пришлю запись. Не запись, а расшифрую. Да вы можете не присылать. Вот а, все все, что я сказал, спасибо. выдайте в эфир и все. Все, я понял, ты говоришь. Большое. Спасибо. спасибо. До свидания. Я... А когда вы опубликуете? Постараюсь сегодня. Я сейчас буду расшифровывать. И, в общем, просто если не поздно будет, потому что после десяти вечера уже не имеет смысла уже хуже читает. Если я все удастся сделать материал до восьми вечера по Москве, то сегодня будет. Я Хорошо. Sure. До свидания. Sure.